Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы возвращаемся все к нам, второй закат самураев. Сейчас у нас сражение между анархическим флотом и флотом дома Йода. Хорошо, что я нападаю, поэтому есть возможность выбрать засуху, благоприятную погоду для моего корабля, для моего состава этого флота. Ну и также, конечно, для меня самого. Так, ну ладно, начинаем битву. Ремонтируйте свою посудину пока. Залатывайте дыры. Они не вам. Чтобы, не дай боже, вы затонули еще вместе со своим судом. Ну что, корветка Суга, Цуцуи Окитаны. Наш адмирал очередной. Хотя, вот знаете, конечно, адмирал называть э, людей, которые управляют одним кораблем, конечно, это не совсем верно. Но просто я реально не знаю, как еще их по-другому называть, что ли, капитанами, да, или э, капитаном корабля. Ну, блин, ну, просто получается все равно там, если соединить множество кораблей вместе, то один будет же ими управлять. И то есть он станет как будто бы адмиралом. Кстати, небольшой бак игры, как видим. Я не выбираю юнита, у меня все равно висит сообщение этого юнита и его характеристики. же такое один раз мы видели, по-моему, в предыдущей полу... Нет, по-моему, где-то 5 серий назад мы точно это могли увидеть. Так, ну что, подбираясь к противнику. У Йоды есть разрывные снаряды, поэтому будем осторожными. Не будем рваться в атаку. Издалека будем вести огонь сначала, как всегда. И давайте выносим их. Так, противник пока стоит, стоит, стоит. Мы по нему видим огонь. Ага, все, Йода начал разворачиваться и двигаться в нашу сторону. Давайте все орудия. Левый борт. То огонь. А, нет, бордаж мне не нужен, спасибо. За такую... За такое предложение. Вот, сукинсон. Далековато еще. Да, далековато я. Хоть и пульнул вроде попал, но урону совсем мало нанес ему. Нужно признать. На тебе, сукинсон. Так, что? У противника на борту пожар. У нас есть преимущество, нужно воспользоваться им. Сжечь их посудину дотла. Хорошая работа, матросы. Экипаж косуде. Вы показываете великолепную сноровку и эффективность. Прекрасно, мы победили. Битва была никчемная, конечно, но. Хотя бы так. Такой вот начало серии. Да, возможно, кстати, вы удивились, почему я начал играть именно с этого боя. Но я просто, когда в предыдущий раз заканчивал, у меня аж не было сохранения автоматического. Поэтому я подумал, что есть смысл взять напасть на вражеский корабль, чтобы у меня произошло автосохранение. Ну, соответственно, как видим, это, это было вполне правильное решение. Так. Так, у нас есть несколько кораблей, нужно ими двигаться вперед, я думаю надо напасть на ногую. Да, сейчас знаете, что сделаю, думаю. Они не вам. Надо буквально вот немножко еще дождаться, когда у меня будет моя мощная пехота республики, начинать прорывать сегунские позиции на центре. Далее требуется дойти до Ямасира, и вот когда я начну идти до Ямасира, то есть уже прибрежной территории, уничтожу. Ой, извините, уничтожу, освобожу, уничтожу вражеские силы врагов революции. Тогда я уже возьму и перейду свою флотилию дальше, чтобы они закрывали другие морские пути. Потому что сейчас у меня выходит несколько в блокад да на юге. То есть где Тос, вокруг острова Тоса у меня две блокады. Чтобы вот такого вот ерунды не было, чтобы не распылять так вот войска, я хочу, чтобы в одном месте у меня сконцентрированы были корабли. Во-первых, легче следить за ними. Во-вторых, враг просто не, ну, не получится бомбить мои территории. Что тоже очень было бы неплохим бонусом. Так, противник, я смотрю, обладает только обычными снарядами. Уже устаревшими, без... бесполезными. Так что давайте мы плывем к нему навстречу. Так, плывем, плывем, плывем. Включаем уже разрывные снаряды. И давайте разворачиваемся. О, китаны, цусуи. Наверное, даже заслужит за эту битву какую-то медаль. Потому что уже второе сражение он воюет с врагом. О, еще давайте залп. И тут же, е-мое, там вообще теперь такой разгорелся пожарище. Да, у нас солдат офигели от такого залпа. <т -4> первого и второго. Друг за другом На еще Все готовченко Нет еще пока Пока еще Воюем ну, Давай давай Так орудия Левый борт Давайте самостоятельно уже ведите стрельбу Я давайте даже починюсь немножко Хочу попробовать немного отремонтировать корабль Перед окончанием сражения но противника все там горит в ужасе, его солдаты бегают, пытаются потушить свой корабль, но ничего у них это не уходит. Он все так же пылает, полыхает. Давайте еще добавим. Ну все, теперь ему точно конец. Так, решительная победа, прекрасно это. Сладкая победа. Откилен, отки, откинули мы вражеские корабли еще дальше. <coughs> так вот, Суцуи и Китана, поздравляю тебя и награждаю тебя медалью за оборону границ, плюс еще и <coughs> орденом Черного Знамени. В общем, молодец, будь здоров и продолжай так служить нашей цели великой. Так, ну и что у нас есть еще? Какие задания, какие вещи на севере, например, да? Тут у меня идет постройка, я даже наступать не собирался, да? Я вот думаю из Тадзимы перевести войска в Танго. Хотелось бы захватить Вакасу, потому что здесь у них есть тоже порт очень неплохой. Плюс Вакаса это такой вот перекресток дорог, можно если так выразиться. Тут есть путь как из Тамбы, из Емасира, из Оми и из Итидзена. Поэтому захваты в это, как сказать, предусматривает то, что враг будет вынужден нападать по-любому сюда, а не в какие-то другие провинции. Ну, может быть, Бизен тоже он будет пытаться напасть. Так, ну ладно, пропускаем, наверное, ход. Да, вроде бы все сделал, что хотел. Там у меня флотилия плывет. Да, еще очень долго им добираться до, до нашего пункта назначения. Ай, блин, я забыл, там вот сада проплывает, да, по-моему? Сейчас они же уплывут дальше, сукины дети. Так, ногой, я смотрю, вновь предпринимает очередную попытку нападения. Что из нее получится, мы узнаем в скором времени. Пока что в Тосе у нас нанимаются еще солдаты. Я думаю, пока больше я здесь никого не буду нанимать, потому что, конечно же, я хочу войска а, нанимать в этой провинции. Тут, кстати, что у нас, получается, пехота республики будет с какой меткостью? 58, да. Вот если обычную пехоту республики взять, 48. То есть, если сейчас мы еще построим здание, оружейный завод, то у нас уже будет 68 меткость. Ни хрена себе, там вообще будут солдат стрелять уже почти как британцы. Так, ну и давайте, короче, перебираемся в Авадзи. Я думаю, что... Ожидать подкрепления не буду, потому что, блин, эти войска и так смогут затащить по-любому. Тут, правда, еще что-то у нас подожгли, да? Порт у нас сожгли. Давайте отремонтируем. И все, вот эту армию мы берем и пересылаем вместе с нашим командующим. Так, военачальник а -та заны Вот не знаю его куда теперь вести в атаку. Потому что вроде как уже везде есть войска, везде есть командующие. Нашему уже дайме, надо докачаться до конца, я так думаю, потому что там уже будут такие прям суперские преимущества, что, ну, просто врагу остается только будет отступать. Так, тут что у нас вообще с этим влиянием в республике? Уже очень высоко, оно и скоро начнет уходить влияние Сегуна. Поэтому, наверное, давайте выведу два отряда линейной пехоты. Надо их поставить в нашу армию, и этой армии уже напасть на авадзи. В Аватзе, я смотрю, строится военная академия, блин. Чтоб ее. Ну, кстати, я за 3-4 хода краски только и за... дойду, поэтому военная академия будет построена к моему приходу. Хотя и смысл от этой военной академии, если у меня в Бизене сейчас уже будут супер хорошие войска. Ну, какой смысл от этого? Тут, кстати, кого мы можем нанимать еще помимо элитной пехоты Гвардии Республики? Мы можем еще нанимать здесь Гвардию Республики кавалерию. Так, я понимаю, это, скорее всего, сабельщики, что ли, обычные, даже без стрелкового оружия. М -м -м, весьма непонятно, почему именно вот этот отряд у нас будет тогда. Ну и давайте наследников тогда посылаем вперед. В Тадзиме все все равно, более-менее, да, народ не бунтует. И враг вроде не наступает, так что мы так и оставим, как есть все. В Тамби никого нету, в Акасе наверняка тоже никого нету, да? Опа, а в Акасе, оказывается, тут есть войска. Поэтому, да, хорошо, что я вообще разведал это все дело. Войска, причем, нехилые. То есть, битва будет довольно жарко. И для этого войска мои, которые находятся сейчас в замке, нужно оставить там. Так, давайте пытаемся догнать Сада. Он уплыл куда-то, видимо, очень далеко. Сукин сын. Я его даже догнать не могу. Поэтому, наверное, сейчас где-то появится у меня в тылу его корабль. Давайте в таком случае я... Одной косугой попытаюсь предотвратить его атаку. Потому что все равно уже эти воды по-любому не будут а, пройдены противником незамеченным. Так, эту же флотилию мы дальше посылаем. Да, в сагами. Давайте, плывите, ребятушки. Так, -с. Давайте разведем, кстати, какие тут войска у противника. В Кии, например. Ну, в Кии одни, смотрю традиционные солдаты. Конечно же, уже традиционные войска для меня предо... представляют очень маленькую угрозу, потому что сейчас появится еще пехота супермощная. То есть уже реально врагу только остается будет отступать и проигрывать сражение. Я просто так подготавливаюсь еще. Блин, нифига себе у них Синсенгуме. 1600 нужно отвалить, чтобы он его убил. Враг ранен. Ну, блин, это не убил. А он взял деньги, как будто убил его. Ну, нихрена себе. Да, жестко. Меня обманул немного, чувак. Хм, думаю, нанимать ли здесь линейной пехоты. Или, блин, уже дождаться, пока будет нормальные солдаты у меня. Давайте здесь построить казармы. А потом еще строить. Ой-ой-ой. Что-то я не знаю. Надо ли подобное нам? Или не надо? Так, что у Нагои-то? У Нагои, блин, один традиционные. Плюс еще есть какие-то стрелки бомжатские. У Йоды же тут есть немножко линейной пехоты. Плюс снайперы и орудия пара Ну, то есть, как бы армия так себе тоже подготовлена, но уже, как бы, есть угроза. Так, ну, давайте, кстати, настроить в других провинциях сейчас уже сельскохозяйственные всякие здания. Я так думаю, потому что... Потому что, потому что, потому... Надо деньги. Деньги у нас утекают очень мощно. На армию, как мы видим, жрет она уже 11 тысяч у нас. И надо бы как-то вот деньги идти восстанавливать, что ли, возвращать. Не знаю, как это правильно назвать. Но республики всякой всякая пехота жрет очень много денег. Флотилия много есть денег тоже. Не забываем об этом. Так что, да, надо чем-то это компенсировать. Ну и пропускаем ход, вроде бы все сделал. А, эти солдаты, да, двигаются, пускай в танго тогда. Вы там нам будете нужны. Ну да, сейчас враг, похоже, что очередную контратаку предпринимает. Эта контратака, конечно, будет бесполезна. В том смысле, что враг все равно не сможет победить. Но это несет мне некоторые потери экономические, наверное. Наш Синоби обнаружен, наш Синоби обнаружен. Замок в осаде. Там недовольство все как обычно так флот давайте плывите дальше в сагами уже остался буквально один ход и вы уже начнете высаживаться прекрасно мне это нужно как можно быстрее так в авиа есть небольшое недовольство блин и в сануке есть небольшое недовольство но оно причем не исчезнет через ход блин Наверное, зря вы его солдат так скоро давайте на ему тогда ладно одно ополчение Здесь я, наверное, никого нанимать не буду. Давайте я просто сюда переведу один отряд от республики. А вы вдвоем двигайтесь дальше. И вы тоже дальше идите. Так, ну а вы, собственно говоря, уже идите по направлению Кавадзи. Надо захватывать данный город. Я думаю, того, что у меня есть, уже хватит вполне. Еще бы неплохо было бы нанять три пушки. Давайте доймем еще три пушки, потому что я потом эти орудия собираюсь... И в Авадзи вывести, потом из Авадзи уже в хариму, и здесь, может быть, распределить их на север, даже в танго, если получится. Ну, чтобы вот, как бы, равномерно все было у меня. Контратаковать противника, наверное, я не стану. Или давайте просто для зрелищности я это сделаю, потому что иначе нам получается, сражение будет с четырьмя стаками врага. Ну, кстати, вот если будет четыре стака врага, интересно, там вообще, что за сражение получится? Я даже не представляю, это будет просто сражение народов, как бы назвать, да, при Левциге Так, нет, пожалуй, ничего ты синоби не делай Диверсию в армии можно какую-нибудь устроить, ну хотя, блин, тоже как-то затратно весьма будет Ладно, убей, короче, наверное, наследника, в ну хотя бы так Конечно, ранен, это не убит. Но, однако, если не ошибаюсь, когда враг даже ранен, он отправляется просто к себе в столицу. Так что, в принципе, это пойдет. Так, здесь у нас модернизация вырастает через ход. Будет недовольство. Нужно как-то это недовольство будет погасить. Так, ну а в Сануке, да, через ход у меня наймется, значит, отряд. Все нормально будет. Вы, ребята, двигайтесь тоже в сторону нашего дайме. Сейчас мы там будем соединять нашу армию где-то в Авадзи. Эта армия уже выдвинемся отсюда, в Сецу или в Хариму. Я еще определюсь. Так как у меня вот здесь постройка еще идет, надо дождаться, когда она закончится. Так, Гейши, ну иди, развлекай мужей благородных. Кстати, вот этого парниша надо было куда-то уже давно выкинуть. Так как он все равно бездельничен сейчас. Нужно его, наверное, в Авадзе даже закинуть. Давайте-ка мы его туда поведем. Потому что там у меня агента сейчас как раз нету. Надо кем-то качать солдат. Так, ну вы бомбите Ки. разбомблена, прекрасно. Так, вы бомбите противников. Тоже хорошо все. Так, флотилия пускай дальше двигается. Но я так понимаю, мы уже не догоним садду. Надо сейчас будет тогда косуга как-то здесь контролить. Правда, я вообще без понятия, где противник сейчас встретится. Он может где-то здесь или здесь. Где угодно. Скорее всего, он пойдет сейчас вот по морским путям к моему порту, чтобы его уничтожить. Да даже не скорее всего, а так оно и будет. По-любому. Если враг не идиот, он так и поступит. Так, в ее достаток повысился. Можно вывести два отряда ополченцев. Давайте так и поступим. Мне не нужны лишние потери по деньгам. В ТОСе, кстати, тоже все уже великолепно. Можно отсюда вывести два отряда ополчения. Следуем данному мною совету. Вводим солдат. Так, ну и все, да, по-моему. Больше-то и ничего я делать не могу. Ну, здесь я, пожалуй, выходить не буду. Мне очень интересно, что сейчас враг предпримет. Очень интересно узнать. А, блин, к сожалению, Йода отступает. У него тут еще корабли, блин, прибыли, конечно же, ниоткуда я возьмись. Ну а ногой тем временем собирается наступать. О-хо-хо-хо. Давайте сразимся просто ради интереса, что из этого получится. А получится сейчас Миско. Я так думаю. Стоит нам, друзья Враг превосходит нас числом в Почти в три раза Но однако мои войны Анархической республики Никогда не боялись империалистов И всегунских Как сказать, не знаю, благородных мужей Да, если так можно их назвать Ублюдков этих Чем мы будем как воевать-то Я, пожалуй, даже, знаете Сейчас немного обнаглею и пойду Войсками на самый край своих территорий Ну, то есть на край замка Потому что наверняка противнику вообще не получится даже взобраться. Возможно взберутся парочку отрядов. Но это будет, блин, настолько отчаянная попытка победить, что она ну, не принесет никакой пользы врагу. Поставлю самых лучших своих солдат, конечно, на самый край. Наверное, придется, да, еще кого-то ставить внутри. Потому что, как видим, недостаток есть места все равно. Так как у противника нету даже орудий никаких, то вообще бояться нам нечего. Совершенно. Так, давайте-ка вот этих ополченцев на край тоже. Ну и все, наверное, пока. Хотя давайте вот этих сейчас всех поставим, чтобы прям рядышком, и чтобы все могли вести огонь. Вот так, вот так и вот так. Отлично. Ну а кота на кате тоже будут снаружи стоять, вот как в случае, с противник прорвется. Могли его встретить и подраться. Ну а орудие парота. Ну а что орудие пароты? Наверное, будут стрелять, я так думаю. Куда-нибудь сейчас вот сюда поставлю и пускай они ведут огонь по противнику. В принципе, должны. Должно у них получиться или нет. Что-то не знаю, правда. Да, наверное, тут очень жесткий наклон. Из-за этого он будет стрелять, у него они будут улетать просто в молоко эти снаряды. Ну Хотя бы так, постреляйте, несколько, может быть, залпов сделайте символических. Так, туда, видите, огонь. То есть они с двух флангов, да? Вот эти вот, получается, по фронту войска можно вывести. Давайте их тогда выводим в замок. Вас я, наверное, оставлю, потому что что-то их там прям офигеть как много. И давайте я сам постреляю даже. Ой. Нет, не ту кнопку. Английскую P нажал, надо было русскую. И ох сколько мяса-то, ё мое. Ловите пирюлю. Как-то почти что вот прям между войсками. Йо -о -о. Ох ты ее мое. Еще залп Ну, блин, что-то все промахиваюсь я как-то неудачно. И, ох, ох, прямо в командующего, -мо. И еще в командующего вместе с его солдатами. О. Кота на кате как не повезло. Правда, какой.. Кати, я так и не знаю до сих пор. <смех> Почему кота на какой-то Кате, без понятия. Нет, промахнулся я. Сейчас, наверное, тоже промахнусь. Уже они сильно близко подошли. А, нет, еще достаточно. Ну ладно, все, наверное, хватит. Так, давайте тут Копейщиков тоже я переведу вот на данный фланг. Потому что все-таки тут у него много сюгитаев, блин, С ними надо будет по-любому драться. Так, все, уходите отсюда, полченцы. Ставлю не, линейную пехоту там. Нормальную. Так, ох-ох-ох, у него подкрепление еще с того фланга подходит. Так, так-так-так, как бы поступить-то? Во-первых, давайте вот этих солдат я растяну. По-нормальному, по-человечески. Тут я, блин, линейную пехоту надо было раньше подводить, что-то я не успел уже поздновато. Так, ну что, сейчас начнется стрельба уже, я так понимаю. Вон, видите огонь по тем солдатам. Видите вообще по кому хотите огонь. Без, без понятия. Кого хотите, того и валите. Так, ну все, стрельба началась. Противник идет. Военачальник, подъезжай сюда. Сейчас будешь воодушевлять эту всю мою армию. Потому что тут у него блин, всякие лучники, катана Кати, блин, которые... Вот реально от них минусов, как сказать. Проблем будет совсем немного, а вот от этих и сюгитаев проблем всегда до хрена, поэтому я их хочу убить в первую очередь. Давайте начинаем даже бомбить сюда. Ну да, если фланг мы тем более этот сейчас освободим, сможем войска все сюда перекинуть. То есть резерв будет огромный у меня. Ой-ой-ой, что-то нихрена себе, сколько его лучники-то убивает. Дай боже, я смотрю. Так, блин, орудия, чего не стрелять? Это Вот прям перед вами враг, а они, блин, не стреляют. Нет, все Сюгитая все равно могут собраться, как видим. Успевают они это сделать. Может быть, конечно, их совсем мало осталось. Но, блин, все Китая они на той Китая, они, блин, дерут так по полной программе войска, что даже их малое количество все равно очень опасно. Ополчение вообще очень не свезло, я смотрю. Да, их просто нахрен раскрошило там меймарт обстрелом. Ну, этот мой отряд мы можем вывести, конечно. Тоже он тут стоит просто так. Так, давайте начинаем вести огонь. Так, ребята, готовьтесь. Тут сейчас по своим много будет попаданий, но ладно. Ничего Так, вы тоже перестройтесь Давайте бегу Фух, слева начинается атака Противник уже совсем близко Его войска идут в атаку, бегут прям Как резанные Сейчас начнется значит драчка Наверное, знаете, придется все-таки отступить Что-то я так подозреваю, блин, что-то их сильно Это уж много Вот на данном фланге тут, конечно, все и так ясно, мы это победим А вот на том фланге что-то как-то Все далеко не так уж и радужно И определенно Ну да, сейчас мы их вообще тут будем Всех расстреливать ой ой, -ой сегитайв, тут целую кучи Еще, я смотрю, 170 человек осталось Так, давайте это ополчение я выведу Нафиг, оно тут бесполезное Пускай они не будут на перекрестии огней стоять. Давайте, ведите огонь по ним. Так, ой, тут сражение в самом разгаре. Тут еще, смотрю, не взбираться. Собрались на данном фланге, -мо. Быстрее тогда занимайте позиции. Бегом, бегом, бегом. Ага, враг уже взобрался, блин, там кота на кате с тылу заходит. Отступаем тогда нашими войсками. Так, включаем гамбате. Ага, все, тут враг побежал. Понятно, мы победили. А вот тут еще очень-очень непонятно ничего. Отступайте. Так, здесь враг наступает, тоже отступаем. Отходим. Вы Достаточно настреляли, я смотрю, по 140, по 200 человек. Так, ну что, все, все китаев расстреляли. Остались только какие-то ополченцы драные. Я думаю, с ними справится даже одна линейная пехота, поэтому отвожу всех, кроме вот линейной пехоты одной. Давайте войска сюда подводим. Все отступайте, отступайте, отступайте. Так, артиллерийский обстрел, но ну, я смотрю, не сильно хорошо попал. Да, несколько попаданий было хороших, но в основном он, он, он все промахнулся у нас. Огонь, огонь, огонь. Так. Ополчение, огонь. Так, вы, ребята, выстрелите здесь. Сейчас будете обстрелять противников, которые наступают. Так, кота Кати, Пускай на нас останутся даже подраться. А пехот отступает. Давайте, давайте, деритесь. Так, нашего полковца можно перевести не надо, на данный фланг уже все равно. Тут все понятно. Так, давайте самураи все сюда бегите. Ой, у столько солдат. Жесть просто. Но сейчас эта вся орава будет еще подниматься. Хрен знает сколько времени. Так, ну же, давайте, деритесь, расстреливайте их. Так, тут все ясно. Уже войска его отступают. Давайте орудия заряжаем. Видите огонь вот по хатамоту военачальника? Так, так, так, настреливаем, настреливаем. Уже начинает отступать еще один отряд аркибузировкате теперь. Ой-ой-ой, осторожно по своим ты не стреляйте, пожалуйста. Так. О. Давайте, видите, огонь дальше. Так, артиллерия, да, стреляет по вражескому военачальнику, я смотрю. Правда, с не очень хорошей точностью. В руках Это насрать мне. Убом, Ну, сейчас вот попали, да. Причем у Нагоя до сих пор видимо, уровень развития, даже второй или еще меньше. Потому что видим, что у него до сих пор этому то вот, военачальника без револьверов жесть. Сколько уже времени прошло с начала игры, а враг до сих пор не раскачался. Это просто жесть. Так, ну все, здесь противник отступил. Давайте подступаем сюда. На этот фланг все войска перекидываем. Ну, хотя тут все ясно, у нас уже линейный на пехота тут в полном составе стоит. Враг по полной программе начинает бежать. Но я своих кота на кате, думаю, выведу, потому что все равно уже бесполезно, они а не... Ну, как сказать, бесполезно в смысле то, что враг сейчас будет еще залазить, надо блин их как-то расстреливать, а не драться с ними. Ну, хотя давайте сюда всех заведем, так и быть. Давайте заводим тогда, ладно, солдат. Просто я думаю, сейчас надо как-то еще и башню наверное, захватить. А то херли, она по нам ведет огонь. Надо ее захватить. И ворота желательно захватывать, начинать уже. Ну, блин, арки катят, смотрите, какие они дерзкие Сражаются, главное, хотя все равно толпа, Они будут умирать сейчас, как лохи Вот, все, побежали И лучники побежали Да все сейчас побегут Вон, стреляйте по кому-нибудь другому, я не знаю Там целая куча солдат, которые убегают Так, все, все, побежали, побежали, побежали Давайте, трусы, бегите Ну, они, правда, еще, наверное, раз вернуться, да? Потому что что-то уж прям до хрена их отступает Или все, они, типа, совсем сдались Да нет, вот у них еще тут есть какие-то я реки Сейчас их будет обстрелять башня, может, даже убегут не они не, не успеваем Они еще возвращаются Давайте выстроим тогда линейную на пехоту на данном участке Ну, хотя... Да, что-то похоже, что все равно они уже убегут. <с> да, долго враг не сражался. Давайте переводимся на нашего военачальника. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, быстрее. Так, пушки стреляют. Ну, правда, что-то совсем малым настроем. Да все, мы уже победили. Ну. Но... О, стреляйте, продолжайте. Давайте, давайте, давайте. Так, ладно, прекратите огонь сейчас, военачальник выйдет, а то там ни хрена себе сколько отступил солдат, надо всех их порубать на куски. Пускай будут знать, как нападать на анархистов. Ничего себе, блин, такое наступление. Да, вот у бота самая большая проблема, то что он решил своими войсками бомжатскими на меня, на меня наступать. А зачем, ради чего? Неужели непонятно, что крепость захватить бомжатскими войсками крайне тяжело? Надо либо прям быть тактиком от бога, как я, либо надо, вот не знаю, иметь хорошие войска, которые не погибнут от одного выстрела или там от нескольких. Так что это было в принципе, предна... как сказать, предначертано, что он проиграет. А чем он, блин, думал, я вообще не представляю, Ну что вот каждый раз вот такую херню... Сотворяет, то есть каждый раз проигрывает вот так вот глупо. Так, так, так, так, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте. Хорошо. Опа-опа-опа. Давайте сюда быстро. Жесть. Жесть. И только посмотрите на это зрелище. ё -моё. Ребят, ну это просто капец какой-то. 600 человек уже убил. ё -моё. Сколько можно терять людей? Ой, жесть. Ой, жесть. Это надо просто учиться у бота. Терять людей так много. 760, 770, давай 800. О, 800. 826 где-то человек он порубил, капец. Просто мясники, ё -моё. я даже не представляю. Там, наверное, у них весь мундир должен быть в крови. В красный цвет должен окраситься. В 10 раз больше противник потерял войск и отступил. Да. Так, ну, Асада, да, видимо, думает, что сможет меня обойти и атаковать с тылу. А его корабль, похоже, что все это время плыл около берега. Ну, прекрасно. Решил он бомбить, кстати, крепость. Ну, и причем даже не получился в обстрел. Так, а вот здесь сколько ходов осталось? Два, то есть я сейчас подойду, да? один останется, и там, наверное, может один. вот мне придется посидеть еще. Дождать. Ладно, Идем. Пока в том же направлении. Так, ну а наша флотилия, давайте, прибывайте к Сагаме. Высаживаемся всего этого города. Видим, что в Сагаме есть какая-то небольшая армия. Но эта армия просто ничто по сравнению с моей. Так что мы их уничтожим. Так, соединяем наших солдат. Давайте продолжаем. В Сануки еще пока все будет плохо. Так что ладно. Пофигу. Так, ну да, осада, наверное, давайте-ка будем его атаковать. Что он будет тут плавать? Не хочу я сражений играть, поэтому я его просто автобоем уничтожаю. А, так, догнать не получится. Придется, значит, вот этими действовать кораблями. Ну, давайте одной косугой атакую. Но ну, мы захватили их не корабль, но он мне нафиг не нужен, поэтому топлю. И давайте возвращаемся обратно к... Собственно говоря, где мы оборонялись. Так, Йода проплыл со своими кораблями мимо меня. Нужно атаковать его. Атаковали его. Причем у него, кстати, был Кайомару. Сука, он еще отступил, блядь. Вот как мои войска вообще делают так, что он отступает? Я вот не понимаю. О, мой Боже. Решительная победа, ну слава богам. Я уже думал, скажешь нет, мы проиграли сражение, извините. Да, мы, кстати, не смогли догнать тот корабль, который все-таки от нас ушел. В Тонагасиме же порядок уменьшился, правда, через ход он снова вернется, так что нужно это вообще не трогать дело, оставить как было. Так, ну тут еще один корабль на Гои Юмэ, ну сколько кораблей на Харе. Я уже просто не хочу своим воевать. Мне уже лень. Эй, ладно. Что, давайте на этом закончим, на эту серию. Не так много чего добились. Враг трепещет перед нами. Отступает, бежит. Ну, тут, правда, вот, смотрю, сейчас будет, наверное, сражение опять какое-то хорошее такое. В Тадзиме, правда, наверное. Я не буду сейчас атаковать его. Или атаковать. Потому что, блин, все-таки армия, извините, не маленькая. Но... Автодиме замок-то фиговый, походу. Тут совсем первый уровень. Или нет? Ну, короче, я думаю, может, его атаковать сходу придется, с сада. Ладно, что ж, это, наверное, уже будет сражение, конечно, в следующий раз. Надеюсь, вам понравилась серия. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем пока, удачи.